Ты бомбу. Раунд начался. установить взята. Бомба потеряна. бомба взята. Ура, я с тобой Бро, нахрен, до сработал. Хорошо, посмотри. Ух, Все, нах, Осторожно, граната! Я понял, Эй, Турмай Мы проиграли. А мы послушали сессию. Я пытаюсь бомбу. братан. Мин, мин, мин, мин. Раунд начался. Эй, даля, выпили. Осторожно, граната! Граната пошла! пошла! Автобрач, а мадаха. Атлас, наша команда уничтожила. Мы приезжаем. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба все. Бомба, Бомба все, Кидаю гранату! Граната! Смотри, Кидаю граната Такие броневещи? Мы с одной наш... Да, не видишь! Ебат. Взорвите, взорвите. один из Взорвите, взорвите. раунд начался бомба взята давай Взорвите. Взорвите. граната Взорвите. Взорвите. Взорвите. Взорвите. О, не аудиос. Арт не лара, мы очень занимаемся. Миссия провалена. Установить бомбу возле <gülüyor> одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Стой, да я помогу! Месте. Я хуier, Игрок с бомбой убит. Граната! Бомба Игрок с бомбой убит. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Иди раунд отброс? начался. А, что ты, мой, Облай, поехали. поехали. Да. Хороший, топ Осторожно, 100%. граната! Когда вы помощь новый? А, а, Подожди, я тебя вылечу. Нашли, На Види, На Адли, убей его, Адли, убей его. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Раунд первый. Барашка, Вармандаша. Ага, что Анда? Ты Нигде, Куда Так, Осторожно! Граната! стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Бригей лето. Да хуя мини-купы, блядь, Граната пошла! Граната пошла! Бля, тут тупой шаг. Видишь, Осторожно, граната! Туда! туда, туда! Вот так Враг а, уничтожил миг. всех наших бойцов. Собираю. Раунд да, раундов Защитите стратегические объекты. Раунд начался. какие-то а, Граната! Граната пошла! Кеда, граната! Вар, Граната! Граната! Граната! Граната! Граната!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 Команды противника разбиты. Миссия в Арктике Ф. Кут Найра. Защитесь стратегически от них. В Раунд начался. Граната пошла! Крымгер сходил ты шпора Сходил штурм! Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами! установите бомбу раунд начался кей, бомба взята давай давай бар на панту <связь> Игрок друг, с бомбой, бомба, идут, идут, идут, идут, идут, идут, идут, идут, идут, идут, идут, идут, Нычка идут, <Стут> Враг уничтожил нашу команду. Установите бомбу. Раунд. <Стут> бомба взята. Кидаю, граната пошла. Граната! Кидаю, граната. <Стут> граната пошла. Не друг, бомба. Граната! граната. Most hire hundreds kıver kıver granada maadil paz:"Dvalp! paz:" Pick up!" managed to finish rise haven't seen good t-ster say it он не Он я, а кузенка рассеялась, кинула. Не, подкат Подкат Как это понять? На лицо смотрите, на лицо не смотрите, на все остальное смотрите, Левинов. что прикол Команда врага да, уничтожила. Взорвите один из объектов Игрок, Раунд начался. Бомба взята. А -а -а -а Граната! Сидит, по Граната пошла! Граната! пошла! Граната! Граната! Плюс ма... Игну, О, примерно. Бомба впиляется. Подой, подой. Уже подвал, Я по два автопаста. Ай, цел-то тоже там бомба. Бомба установлена. Подвал Подвал наш что-то театр, Все бойцы противника убиты. Мы победили? Установите бомбу. Раунд пощее. Бомба взята. Ты Эй, бля, риски, ящики тут. Покидаю гранату. Будь здесь. Осторожно, граната! Будет немного больно. Потом, говорит, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, респа, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, Раунд Начался. Бомба взята. Бомба потеряна. Бомба взята. Игрок с бомбой, Блять, блять, блять. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, לע BURU colsun ARRIK böyle escol o я не знаю, я забыл его запустить. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, давайте вот, вот, вот, вот, This is yeah, the Бомба бомба взорвана. Мы выиграли. Защитите стратегические объекты. Я говорю начался. Кидаю гранату. Граната. Ебу, у меня эй. Еба, еба, еба. Еба, еба, еба, еба. Еба, еба, еба. Еба, еба, еба. Еба, еба, еба. Еба, один. Один. Наш отряд разбит, Мы проиграли. Я, э, брат Защитите брат. стратегические объекты. Раунд начался. Слава, кто не слышит? Да. Да, да, да, дуга, еще, еще. Бля, гранаты. Граната пошла! Куда, куда? Куда, куда? Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Круто. Ай бляяяя Аeth proclaimed Ай, спасания нpotки см μέру то Бомба установлена. С давай Айтиху улетел кем, вот да. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Граната пошла! Гидаю гранату! Граната! Никого! Никого! Айтиху! Айтиху! Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! Граната Бля! Бля! Бля! Враг уничтожил нашу команду. Молодец, молодец. Вот-то. Кассирки заныщ, плетка, сиди. Сайт, вот, сайт, вот, не видать.